Ваша шпора готова. Узнай, как строится время present continuous. Напиши свою шпору. Утверждение. Берем подлежащее. Прибавляем глагол M, is или R. Как понять, какой из форм нужно выбрать? Итак, с местоимением I мы ставим форму M. ИС будет использоваться с местоимениями he, she, it. Are – это всегда множественное число. Соответственно, you, we, they. А теперь прибавляем глагол с инговым окончанием. Отрицание. Также ставим на первое место подлежащее. Далее отрицательную форму. Делаем ее сокращенную M- not, isn't или Aren't. Опять-таки по такому же принципу M ставится с местоимениями I, то есть сокращенная форма M. M not. Isn't ставится с he, she it, Aren't you, we, they. Глагол с синглом. Кончанием. Вопрос. Приносим «m», «is», «are» на первое место. Далее ставим подлежащее и глагол с окончанием «ing».